здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на ноябрь для представителей знака козерог в повседневности Козерогам движут амбиции жажда карьерных успехов лидерства поэтому представителям этого знака очень важно иметь работу дело за которое он мог бы нести ответственность в течение ноября Козерогам трудно забыть о своих амбициях и просто расслабиться. Ваш управитель Сатурн уже в следующем месяце покинет ваш знак. И следующий заход в знак Козерога будет лет через 30. Поэтому в ноябре вы находитесь на пике активности. Действительно, вам многое нужно успеть сделать. Ноябрь и первая половина декабря. Кульминация событий. Всего года чувство того что вы к чему-то стремитесь достигается на материальном уровне дает вам ощущение комфорта правильности происходящего в бытовом плане все решается вы чувствуете надежность и уверенность в завтрашнем дне но в этом месяце вы склонны взваливать на себя чрезмерно много и этим вы можете подорвать свое здоровье Родные и близкие страдают из-за вашей суховатости на проявлении живых эмоций. Ноябрь это период испытаний зрелости и мудрости, а также вашего желания исправить ошибки и двинуться дальше. Вы будете ощущать растущую потребность в признании ваших талантов, способностей и, самое главное, ваших усилий и достижений. Также может присутствовать разочарование и уныние от того, что можно было бы сделать значительно больше, но сдерживающие внешние обстоятельства не позволили этого. В связи с тем, что во многом вы обходите своих коллег, конкурентов, их негативные чувства могут быть направлены в ваш адрес. Вы можете столкнуться с завистью и колкостями. Но вы должны понимать, что вам Вселенная дает много возможностей. И не стоит распыляться на представителей других знаков зодиака, если они настроены к вам враждебно. Ваши достижения очевидны для окружающих. Некоторые даже... Не ими восхищаются расточают похвалы но этого признания может быть вам недостаточно чтобы удовлетворить ваше самолюбие и повысить самооценку вы чувствуете что можете больше и у вас прекрасная возможность проявить себя максимально в ноябре и в декабре двадцатого года в ноябре не хватает времени на то, чтобы заняться семейными делами, чтобы посвятить большую часть своих усилий и времени браку или деловому партнерству. В этот период стоит уделить максимум времени самому себе и своим целям. В первой половине ноября возможно столкновение с оппонентами и враждебность по отношению к вам. Хотя вы тоже будете особенно раздражительными, и вам может казаться, что окружающие препятствуют выражению вашей индивидуальности и личному росту. Навязывание своей власти, правил, норм и других рамок в этот период будет нежелателен, потому что это может создать вам же проблемы. Вероятно, количество ваших обязанностей возрастет, что, с одной стороны, окажется очередным препятствием на пути к свободе, но с другой стороны вы сможете взять максимум из возможностей этого года. В ноябре кульминация вообще всех событий. В обмен на принятие этих обязанностей вы обретете более высокое положение или власть. Внимательно отнеситесь к ситуациям, способным усилить ваше влияние или укрепить положение ноябрь может привести к успеху но потребуются огромные затраты материальных и физических ресурсов но тогда ваши усилия приведут к успеху без колебаний устанавливайте собственные приоритеты и защищайте свои убеждения и принципы в первой половине ноября возможны серьезные разногласия с конкурентами и соперниками то, что будет сказано или сделано в совершенно безобидном контексте, может всколыхнуть давние воспоминания, глубокие страсти, гнев, досаду. Помните о подобной опасности и держите себя в руках. Это поможет вам справиться с ситуацией, как бы она ни сложилась. Упорная и планомерная работа в течение ноября даст вам успешные перспективы. Обстоятельства предоставят шанс приобрести новые знания и опыт, что в результате приведет к повышению производительности труда и успеху. Первая половина ноября не подходит для выяснения любовных отношений. Романтические увлечения создают сложности, есть вероятность попасть в досадные ситуации. При правильном использовании возможностей месяца именно препятствия могут подтолкнуть вас к упорному стремлению сделать что-то важное и значимое для многих людей, рабочего коллектива или ближнего окружения. В этом случае ваши усилия не останутся незамеченными, поскольку чем больше решимость, тем вероятнее успех. С 22 ноября ситуация в сфере взаимоотношений значительно улучшается. Появляются возможности благополучно сочетать бизнес с удовольствиями. Поскольку на окружающих произойдут впечатления вашей зрелость и опыт, вам следует намеренно подчеркнуть эти достоинства. Опора на традиции в ваших творческих стремлениях и общении с людьми приведут к благоприятным результатам. Аналогично следует поступать в сферах дипломатии, консультирования, в связях с общественностью, партнерстве и совместных проектах. Подобное поведение приведет к успеху в этих областях деятельности. Вторая половина ноября подходит для того, чтобы сочетать полезное с приятным. Социальные контакты могут привести к новым деловым возможностям и наоборот. Деловые связи и практическая работа предоставят возможность развлечься или побывать в обществе приятных людей. Не упускайте случая заключить партнерские отношения или создать совместные предприятия. Если вы отличаетесь вежливостью и шармом, вы сумеете произвести впечатление на людей, с которыми встречаетесь, особенно на тех, кто обладает властью или занимает руководящие посты. В результате этого благоприятного впечатления они, в конце концов, могут предложить вам ценное сотрудничество и помощь.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 Последний месяц осени порадует вас завершением тяжелых транзитов. Начнутся позитивные перемены в вашей жизни. Ускорятся процессы по всем сферам жизни, особенно во второй половине месяца. Многие козероги почувствуют прилив сил и энергии. Появится возможность воплотить свои замыслы в реальность. Но за несколько дней до лунного затмения, которое состоится 30 ноября, могут напомнить о себе неприятности предыдущего периода в конце ноября старайтесь не противоречить людям не стоит вызывать их зависть поскольку она обязательно послужит сигналом к ответному удару у вас может ослабнуть самоконтроль и тогда все старания ноября пойдут на смарку возникнет искушение переоценивать свои чувства и возможности период затмений многое воспринимается с искажениями. Не уроните себя в их глазах, в глазах окружающих. В последние дни ноября у вас может возникнуть желание купить вещи, которые вам не нужны, или произвести впечатление на знакомых, потратив на это большую сумму денег. Стремление к роскошной жизни станет непреодолимым искушением, поэтому необходимо взять себя в руки».